Лэпбук «В мире искусства. Музыкально-дидактическое пособие». Введение федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию существенно изменило подход к организации музыкальной деятельности дошкольников. Перед нами стоит задача воспитания активного и любознательного поколения, решить которую возможно лишь с поиском нестандартных форм сотрудничества с воспитанниками. Одним из универсальных способов реализации деятельного подхода к музыкальному воспитанию дошкольников, обеспечение сотрудничества и сотворчества взрослых и детей, является использование лэпбука. В дословном переводе с английского языка «лэпбук» значит «наколенная книга». Это достаточно новое средство обучения дошкольников, которое может применяться в любом деятельности, в том числе и в музыкальной. Если быть точнее, то лэпбук можно отнести к форме организации учебного материала, который ребенок-дошкольник осваивает и закрепляет. Лэпбук представляет собой картонную папку с различными кармашками, вкладками, мини-книжками и другими интересными окошками, где в компактном виде представлены все необходимые материалы для освоения той или иной темы. Сама по себе такая папка привлекает детей дошкольников и позволяет преподнести детям нужный материал в занимательном виде. Лэпбук является универсальным пособием, назначение которого достаточно широко. Он может использоваться в групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми по музыкальному воспитанию. Лэпбук включает в себя множество музыкально-дидактических игр такие как колесо времен года, три цветка, три кита, музыкальные узоры, музыкально-дидактическая игра ритма слов, интонационное упражнение лесенка, музыкально-дидактическая игра направлена на определение характера музыки, ритма, динамики, звуковысотности лада и многое другое. Целью создания лэббука стало обеспечение активности ребенка и разнообразие практической деятельности в процессе реализации художественно-эстетического развития дошкольника. Перед собой поставила задачи воспитывать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместной деятельности, развивать познавательную активность, самостоятельность и инициативность. На лэпбуке имеется множество QR-кодов, которые легко перенаправляют вас на дистанционные занятия, созданные мной по восприятию музыки в социальной сети YouTube. Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста.